Дорогие, я предлагаю вам технику саморефлексии и самоисцеления, самонаблюдения и выхода из любого ступора. Закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и три глубоких выдоха. Спросите у себя сейчас, что я чувствую, что я чувствую, что именно я чувствую. Задавайте себе вопрос до тех пор, пока не получите ответ. Если это страх. Так и скажите себе, я боюсь. Если это беспомощность, бессилие, назовите это своим именем. Если это гнев, злость, ярость, чем бы это ни было, дайте этому имя. Следующий этап. Задайте вопрос своему телу. Где именно в моем теле находится то, что я сейчас чувствую? Где именно в моем теле? Где именно тело? Покажи мне это место, где сосредоточено то, что я сейчас чувствую. Найдите, найдите через самоанализ, пробегая снизу вверх по своему телу, вниманием. Если к вам ответ не пришел, сразу пройдитесь вниманием по всему телу. Когда вы нашли это место, нужно войти с ним в диалог. Я обращаюсь к своему Высшему Я, каким образом я могу освободить свое сознание от этой эмоции, от этого чувства. Как именно мне освободить свое сознание? И вы можете представить, вам ответы придут свои, как то место, в котором сосредоточено чувство боль, спазм, эмоция в теле предлагает себя вылить или выковырять, или вырвать, или отклеить, или отдать, если это сжатые руки, или вытянуть, если тело проявило это через что-то застрявшее. Проявите фантазию, и если ответ не пришел сам мгновенно, сотворите ответ. В зависимости от того, где именно застряло это чувство, дышите в это место и реализуйте то, что пришло как ответ. Если, например, это налипшая на сердце печаль и обида, вы можете представить, как вы сошкрибаете или смываете эту печаль, эту обиду, как отклеиваете ее. И когда вы избавили это место, через визуализацию проведите через дыхание процедуру очищения. Как будто бы чистой водой помойте это место в своем сознании. И последнее. Что я хотела бы чувствовать вместо этого? Что бы я хотела ощущать вместо этого? Что именно мне важно сейчас ощущать вместо этого? И мысленно представьте, как вы наполняете. То же самое место тем, что вы хотели бы ощущать. Пускай это будет что-то приятное. Если вы опустошали какой-то сосуд внутри себя, то, возможно, вы будете представлять, как наполняете чем-то теплым, приятным, вкусным это место. И обретаете то ощущение, к которому стремитесь. Наполните это место теми чувствами, и состояниями, которые вам сейчас так важны, ценны и нужны. И пускай... В вашем сознании будет реальность, а не иллюзия. Не позволяйте своему уму втягивать вас в страдания. Боль – это нормально, но неосознанная боль превращается в страдания. Осознавайте все свои точки боли. Это как крик маленького ребенка. Бросаем все и обращаем на это внимание. Потому что это потребность. Реализовывайте свои потребности. Даже если нет физической возможности, реализовывайте ее эмоционально, визуально, энергоинформационно. И она проявится во внешнем мире. Мира всем. Покоя, гармонии, баланса и добра. Всем нам мира. С любовью.